Сбываются ли мечты? Да, и порой самым ужасным образом, и порой самые страшные мечты, они тоже сбываются. Мечты – это наше моделирование нашего будущего. Кстати, давайте обсудим, что такое будущее. Будущее – это то, о чем люди, группа людей, двое, трое или какой-то больший состав договорились. Мы думаем, что наше будущее будет так, так, так. Мы договорились о том, что он таким будет. И после этого мы начинаем совершать разные действия, делать определенные шаги, двигаться в конкретном направлении. И это будущее становится настоящим, становится действительностью. И часть будущего, которое мы помыслили, создали и договорились, являются нашими мечтами. Я мечтаю жить в таком мире. Теперь вопрос, что ты делаешь, какие планы ты строишь, какие действия ты совершаешь для того, чтобы жить в том мире, о котором ты мечтаешь. И часто мы мечтаем, чтобы в нашей жизни никогда не случилось чего-то ужасного, чтобы никогда не болели, чтобы мы не были бедны, чтобы не умирали люди вокруг нас. Мы как будто бы мечтаем об этом. Но мечта... Как, знаете, в математике есть такое понятие «по модулю». Без разницы, вы мечтаете, чтобы это было или чтобы этого не было. И когда вы начинаете это думать в своей голове, то в этот момент модуль убирает, хотите вы это или не хотите, и начинает исполнять наши желания. А учитывая, как многие сейчас мечтают жить не в нищете, не быть больными, не быть одинокими, не быть преданными – то, к сожалению, эти мечты очень-очень активно сбываются. Мечты сбываются. Поэтому будьте максимально осторожны со своими мечтами, со своими мыслями.